Ребят, игра записалась почему-то без звука, поэтому сильно не гундеть, пожалуйста, окей, ладно. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там такое? Радиэйшн, радиэйшн. Радиэйшн, радиэйшн. Внимание, радиэйшн. Блеха, блеха. Тикай, тикай. С глушаком. У меня тоже с глушаком, но у меня покруче. Чем у тебя? Ха-ха-ха. Все хорош. Так, вот мой. Что это? Вы что творите, девиллы? а да, слышь, я. Мне теперь страшно ствол убирать, э! Вы, вы смотрите, что вы тут творите. Такое, вот такое мне никак. Такое вам как главное. чувак такой даже горит. А этому почти покер. Он сел, короче, на гитаре давай играть просто. <свы> Что, блять? <свы> а, собака размножилась. Ты видел, да? <свы> Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И мы продолжаем с вами проходить Сталкер Сталкер, сталкерюшку Вот, итак, э -э Значит, значит так Я э за кадром Выложил э -э Выложил, выложил В тайник То, что не нужно Вот получается, я оставил там аптечки Короче, в водяру Патроны вот э, пистолета. Вот я оставил патроны от пистолета. Чуть-чуть, да? Э, а. Для гадюки. Для гадюки я оставил патроны. Так, э, вы в комментах написали, что я слишком много э, таскаю патронов для пистолета. Вот. Так что давайте, да, половинку, наверное, уберем. Оставим денег у патронов. Наверное, 300. В принципе, так. Или... Нет, давайте 200. 200 оставим. 250. Вот так. 250 оставим, короче. И будем, знать, что здесь у нас патроны есть. Потом заберем. Вот. Э -э -э, ну, если закончится. Так. Что еще? Про по грузоподъемности. Вы сказали, что грузоподъемность можно увеличить, э -э, если ты найдешь экзокостюм, экзокостюм, но он скорее всего будет найден ближе к концу игры. Вот. Но ну, возможно вдруг нам повезет и мы найдем его раньше. Это будет хорошо, это будет очень хорошо. Так, и сказали вернуться сюда. Трупом, Возможно, у них здесь оружие новое. Возможно. Так, погоди-ка. А... Абакан. Да, именно оно и есть. А, оружие элитных войск советской армии. Был разработан в качестве замены устаревшего АКМ-74-2. А в Абакане подвижены не только внутренние механизмы, но и вся ствольная коробка вместе со стволом что позволяет снизить отдачу, тем самым значительно повысить точность боя. Понятно, да? А припасы те же самые, да, я так полагаю. Скорострельность. Вот эта скорострельность поменьше. У моего и точность, смотри, побольше. Как-то, в принципе, смотри, по, пара... по параметрам, по параметрам. Мой он покруче. И удобность, и скорострельность, и удобность все это есть. Мой ну, как-то поинтересней. Ладно, давай а, сейчас его туда в тайник положим. Вот. Также в комментах вы написали, что. А, что ж вы написали там в комментах-то? Что же вы написали в комментах? Вы написали, что лут у трупов, короче, генерируется э, постоянно, э, с какой-то периодичностью. Вот. Появляется снова. Смотри, какой рассвет. Смотри, какой рассвет. Или это закат, это рассвет. Окей. Так, ну что. А, у нас еще с вами есть непрочитанные штуки всякие. Так, никто не идет. Ник... Вот. У нас был, короче, так следственная группа, понятно, это так личные заметки, военные документы, а, это я читал, все, окей, история, что у нас история, история у нас тут всякие тайники мы нашли, что у нас, так справка, ну вот справки у нас тут появилось, выжигатель, страшное место, тут не за здорово живешь. Чего? Страшное место, тут не за здорово живешь, сгинуть можно. Даже если перед этим всю жизнь везунчиком был. Любой, кто к выжигателю мозгов близко подойдет, с ума сходит. В зомби превращаются и бродят потом по зоне, неприкаянные. А дни оболочки от людей остаются, и никто оттуда в своем умении возвращается. Что-то как-то непонятно написано. Ну, короче, я понял. Выжигатель это такая штука, короче, к ней приближаешься и с ума сходишь. Понятно. На Дикой Территории раньше довольно крупный завод был, от которого теперь остались одни руины. В них нашло свой конец много сталкеров. Развелось там нечистой, нечисти всякой, словно сходится она туда со всей зоны. По слухам, правда, что-то очень важное на этом заводе есть. Так что желающих попытать счастье всегда в достатке. дикой территории. Что-то важное на этой... Интересно, что там важное. Бар. Группировка долго расчистила на окраине дикой территории местечко себе под базу и позволяет сталкерам здесь отдохнуть. Своего рода оазис в пустыне, ни аномалий, ни мутантов. Есть подземелье, в котором разместился бар Сторинген. В нем собираются сталкеры со всей зоны, заправляют в баре местный торговец, так что здесь можно не только пообщаться, но и продать, купить почти все, что угодно. На север от бара находится военная база, на юг свалка. Окей. Так, снорк. Какой-то снорк, такого мы не видели еще. Смотри какой-то в противогазе. Эти существа, судя по всему, некогда были людьми, хотя сложно представить, какие условия могут довести человека до подобного состояния. Снурки – это сумасшедшие, ведущие совершенно животный образ жизни создания, по сути своей слабо отличающиеся от хищников, от хищных монстров зоны. Предвигаются они на четырех конечностях, отпрыгивая над землей и постоянно нюхая ее, чтобы уловить запах жертвы. Охотятся осторожно и расчетливо, постерегая сталкеров подо подобно хищным животным. Волниеносные рефлексы, гипертрофированные мышцы позволяют сноркам совершать длинные точные прыжки и за несколько секунд разрывать жертву в клочья. На некоторых э особях -особ -особ сохранились детали армейской униформы или отдельные детали экипировки, что позволяет предположить в них пропавших без вести военных сталкеров. Интересно, кстати, мы таких еще не видели, не видели, да. О, кровосос. Кровососа мы уже видели, да, такого в туннелях, помните, да? Я в него вот этот... Щупалец, короче, оторвал. А, Полулегендарный монстр. и сталкеры описывают его как высокого сутулого гуманоида со множеством щупалец на месте рта. По их словам, с помощью щупалец данное существо питается, впиваясь в шею живой жертвы. Оно парализует свою добычу и высасывает ее кровь. После такой процедуры от человека остается лишь высохшая, напоминающая мумию оболочка. Наиболее удивительная в кровососе его способность становиться невидимым. Судя по всему, именно эти создания ответственны за смерть больш... большого количества сталкеров. Мало кто из очевидцев остался в живых. И судя по рассказам, этих счастливчиков для питания кровосудства предпочитают сырые места, вроде болот и подземелей. Вот именно там мы и нашли. Вот. Но мы такого одолели, да. Одолели. Кстати, вы там писали в комментах, что да, они, короче, такие. Ух, такие, прям такие. Золотая рыбка. О! Вот. Такого артефакта еще не видели. Порождается аномалий воронка. активизируется теплом тела. решая, что хуже, радиации или ножевые родения. Я выбираю из двух зол меньше. Во всяком случае, артифакт можно дорого продать. Окей. Так, мы прочитали все. На это у нас, в принципе, ушло где-то минут 8. И э, так. Мы собирались, короче, вернуться сюда. А, удобный ящик для небольших вещей. Я в таком слесарном... А, я в так... Слесарные инструменты дома держал Окей И потом отправляемся с вами э, На свалку Проверим вот этот тайник И идем, короче, к Сидоровичу дальше Вот здесь, вот здесь тайник вот здесь тайник И вот здесь два тайника Окей Путь, в принципе, не близкий Так, здесь темная долина Мы там не были еще Путь, в принципе, не близкий, поэтому... Поэтому вот так как-то. Так, а, это все хорошо у нас, хорошо. А, в какую сторону? Противоположную, вон туда. Погнали. Так, что там по патронам? Отлично. Отлично, патроны, отлично. Так, э, пока возьмем вот это. Твою мать. А что за ради... а чё, а чё радиация? -то? А ч, а радиация-то? А радиация это? Не вот так, туда. Я не туда пошел. Окей. Ну хоть побегать можно, хоть бежать сейчас можно, как бы хоть побыстрее будем сейчас передвигаться с вами. Так, ладно. На вышке никого. На вышке никого. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что там такое радиейшн, радиашн? Радиейшн, радиайшн. Внимание, радиейшн. Кто? Ага, он там, да? Окей. Здесь как-то можно было пройти. Где-то был тут этот. Где-то был тут э -э дырка. Окей, хорошо. Труп. Труп. Здесь пусто. Он там один что ли? Блин, мне кажется, он там тут не один. Так, никого. Окей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу-воу! Ты где? С какой стороны ты там бегаешь? Дед кричит! Где-то ругается, где-то матюкается Давай-давай Давай-давай, удачи тебе Так, пусто Где-то с левой стороны Если Мне не врет мой наушник Ага Вот в этом здании Пусто? Не уйду, не уйду, не ссы. Так. Надо не пройти? Здесь? Слесарный, короче, говорит этот. Ящик Да иди ты в жопу ты задрал там орать Давай сюда приди, я тебя застрелю и все Чтоб не мешал больше Так Пристрелю, ей-богу, вот О, появилось, нифига себе Патрон с улучшенными характеристиками для пистолета Волкер Волкер Наберу Заберу я. Так, глушитель. Еще один глушитель. Погоди. Еще один глушитель. Я могу его одеть. Ни на чего я не могу его одеть. Ладно, пускай будет. Пускай будет. Продадим. Неплохо, неплохо. Я сюда дошел, в принципе, как бы немножко, но нормальная, нормальная находка, в принципе. Глушитель. Так, на Дарья появился. Ты где? Хорошо. Так. У меня правильно выбрано задание? Правильно или нет? Выбрано задание. Выкрыть документы. Так, это у меня документы. Бармену отнести. Нет, бармену мне не надо. Мне надо, короче, вот это. Почему не отслеживать? Почему мне нельзя отследить это? Почему мне нельзя это отследить? Окей, хорошо, пускай пока так будет, потому что... Ну, чтобы выйти, да, получается? Да, чтобы было показано, куда выйти, а там мы уже разберемся. Так, ты где? Бляха, бляха, бляха, бляха, бляха, бляха. Собака. Вот собака. Кусты. Из-за кустов не вижу ни хера. Да оно, да оно. Блюдок. По кустам то прячется. Так, ладно. Я сделаю так. Все, вот и все, вот и все. Добегался, ублюдок. Так, хорошо, хорошо. Все, отправляемся, короче, к Сидоровичу. Потихонечку. Ух ты, псевдособака, что ли? Да, это котопес иди сюда. Бляха! Сапанула, падла. Сапанула, падла. И хвост свой не отдала. И хвост не отдала. Угу. Ладно. Погнали дальше. Смотри, БТР. Ого, это что сейчас было? Ч ⁇ глюк какой-то. Так, ладно. еще и выстрел. Жесть. Так, ладно. БТР. Буханки БТР. Здесь я побывал, уже здесь я поубивал тут всех, да? Ничего не появляется. Так, погнали. А, там через забор не пройти, да? Ладно. Так, запомнил, там ты ничего у нас. Его обязательно надо вернуться, вот к этому тонику обязательно надо вернуться, потому что там очень много всего. Очень много всего. Артефакт, хорошо. Пойдешь на продажу. Бляха, там сейчас бандюганов, наверное, будет целое море. Мы же сейчас выйдем, короче, эти. Мы же сейчас выйдем, короче, возле депо. Так, патруль. Уничтожение лагеря, задание провалено. В смысле? В смысле? В смысле задание провалено, я не понял. А какого хера? У меня целый день, у меня день оставался, в смысле уничтожение лагеря, у меня день оставался, какого хера, ты чё? Ч ⁇ за собака-то? Я в прошлой серии смотрел... Этот день прошел так быстро. Я... Бляха, что за бред? Ч ⁇ за дичь-то? Я в прошлой серии смотрел, короче... День, целый день оставался, помните, да? Целый день оставался. Чё за бред? -то? Странно. Но все равно мы идем туда. Все равно мы идем туда, потому что там тайнички. Надо забрать, продать артефакты. В принципе, в баре можно было бы продать артефакты, но... ну, но... Тайники посмотрим. Вот. Да и свой тайник, возможно, заберем. Защитить э, свалку сталкеров от нападения бандитов. Ладно. Как скажете? Давай, давай. Хорошо. Берем, берем. Да задрали, но... Ну! Эй. Бляха, ч не... ⁇ они? Пошел вон. Под... Оружие заклинило. Началось, бляха-муха. Давай. Ох, ты подло. Ты видал, да? Ты видал, ты видал, да? Ирани такие. Ну и где ты? Валях, эти кусты. Блин, как тараканов, как-то, как тараканов, реально. Просто, просто их немерено а они не кончаются. Блюдки. Бляха, здесь опять здесь. Хорошо. Хорошо. Наверное, всех перебил здесь. Так, это для гадюки патроны. Да задрали, но. Откуда ты там откопался-то, сучье? Окей. Так. Да пта! Где чужой? Куда он там убежал -то? Куда ты там убежал, а? Гамничье. О, погоди, еще двое. У меня на карте еще двое. Просто одни смотри точки такие мертвые ту. На... Друзья, напишите там в комментариях, если у меня вот ну, в правом левом углу, ой, в правом в верхнем левом углу, короче, кар, мини-карта. Если вам интересно, что, ну, что на ней там показано, я могу в следующей серии, к следующей серии спустить, короче, это, камеру пониже чуть-чуть, чтобы вам видно было. Вот. Да ебта. Просто, просто они тут бесконечные, наверное, эти бандюганы. Но все. У Так э, вот этот, вот этот. Это Сталкер, наверное. Я по голосу, я, я по голосу узнаю Сталкера и, и либо Бандюгана. Вот сейчас крикнул Сталкер. Здороги! А вот это Бандюган говорит. Так, этого это, был Это что? Ага. Это мне не надо. Так, это тут. О, батон, патроны. Батончик и патрончик. Хорошо. Кондюха веселей, значит он где-то здесь. Бляха! Бляха! тикай, тикай! Урод. А, он <coughs> с той стороны он кусты, наверное, убежал просто. Вон он. Все. 22 патрона осталось. Из всех, то что? из всех то что нашли 22 патрона ну и наверное а не наверное гляди-ка смотри смотри пятачок смотри входит и выходит вернуться за награды неплохо наградку сейчас А, а наградка на... Погоди. А наградка, наверное, будет сейчас в баре, да? Вернуться за наградой. В бар. Ага. Ладно, сходим. Сходим. Скоро, скоро придем. Ничего. Скоро придем, скоро заберем награду. Не крякать там. Бушаком. Я тоже с глушаком, но у меня покруче, чем у тебя. ха ха Так. Здесь у меня никаких тайников нет. Уйди. Что-то поет там, смотри все, видел? Видел? Что короче, одет? Что-то поет себе там. Так, что тебе тут можно продать? Или ничего нельзя продать? Глушитель тебе можно продать за 45 рублей? Да ты че упал? Такой глушитель хрен где найдешь? Так, ищи. Давай вот этот 650, 650. 650. 650. Эй, все. Все, хватит. Да ладно, нас, забери. Нас, забери. Спасибо тебе большое. Так, у нас тайники. Это у Сидоровича. Это перед э, выходом на свалку на вышке. Где-то здесь, а, на самой свалке и там у армейцев. Четыре тайника у нас. А, еще у долговцев там пять тайников, короче, у нас. Окей. Пять тайников. Желтые. Желтый это нейтрал, да? Желтый это нейтрал, друг это зеленый и красный это враг. Окей. Бляха, сейчас там будет тоже, наверное. Бандитов там целая куча. Или нет? что такое-то происходит? Что ж ты подгружаешься-то постоянно? Там вон перестрелка, там, наверное, бандюганы напали. Собаки? А, мутанты напали-то, смотри. Ни хрена себе, свора собак, пошла вон отсюда! Ч ⁇ ты на меня-то целишься? Я пришел, короче, помогать. Эй, дебил. Все, хорошо. Так, вот мой... <с> что это? Вы что творите, девилы? Да слышь, я... Мне теперь страшно ствол убирать, эй. Вы... вы смотрите, что вы тут творите? Такое, вот такое мне никак, такое вам как главное. чувак такой даже горит. А этому почти похер он сел, короче, и на гитаре давай играть, просто. Здесь, ух ты, нихера тут. У меня патронов, кстати, вот это я забираю. Водка отставим. Так, бинтов у меня тут целая куча. Окей. Колбаса, что у меня? Так, да Собака. Приставучий. Там, слушай, там, если че, мутанты бегают. Окей. Так, граната. 5 штук. Да, собака! Они знаешь, собаки как мухи. Так, что я хотел еще забрать? Это 7. Значит, выкладываем вот так. Батонов. Выкладываем, тушенку выкладываем. Правильно, правильно. Добивай, бей, бей, бей там. Бей там, бей там. Так. Так. О -о -о -о Пять. Ой. ой не говори ой и не говори так ладно давайте бывайте пацаны короче я пошел а здесь тайник о нихерово так заглянул так сейчас мы выложим а так тушенка ч ему еще взяли все да собаки а они просто задра... задрали эти псины вот они они они суд короче но лезут суд но лезут вообще да иди в жопу и ты тоже туда же. Короче, сами тут разбирайтесь. Тут две собаки, вот я какашку у нее возьму, то короче, тут. Вяленую. Сами разбирайтесь, там их бегает всего две штуки где-то там. Так, погоди. Окей. Я нахожусь здесь. Ага. Вот это еще надо. Тайник к машине. Запрятал машину, длинный. Говорил хорошее место. Все. Задрало. Чего у тут развелось а так много? Стоило только мне уйти на какое-то время, короче, развели тут собачатник какой-то. Так, этих я обглядывал, обглядывал уже. Иди в машине кто-то говорит. Он там что ли? В машине, говорит, какой-то. А, там же на свалке. Вон там, в машине, наверное. Да, вот, запорожец. Бляха, нихера себе. Нихера себе. Оденем. Ох ты, пекаль какой-то новый, пекаль какой-то новый. Бегом, бегом отсюда, бегом отсюда, бегом отсюда. Пекаль, пекаль новый. Клюва. Так, а, сейчас у меня радиация спадет. Прикинь, 4 тысячи, почти 45. Охеренно. Вот. Пусти, пустили, короче, шмоточника и барыга, короче, на зону. Так. Что у нас там по оружию? Пистолет. Отличный пистолет немецкого производства, отличающийся высокой надежностью, емким магазином и хорошей точностью боя. Особенно в данном варианте. Под 9-миллиметровый патрон парабеллом. Боеприпасы основной 9,19 19 улучшенный 9,19 19 ММ ПБП. Так, а, вот, наверное, да? Вот эти патроны. А эти не подойдут уже, да? Окей. Вот они, патроны для этого пистолета. Так, тогда, значит, мы что, посмотрим. Точность, так, у этого больше. Скорострельность почти одинаковая. Ну, слушай, почти, знаешь, такой почти-почти, Да. Ну окей, ладно, давай. Или. Ладно, давай пока с этим походим. Я глушак только сниму. Глушак снять. Э-э-э. А я на этот не могу одеть? Типа написано, короче, для, для любого. До любого калибра переходник. Ладно, пускай так. Походим. О, о, о, как раз сейчас на них проверю. Бандюганы идут. Да что ты говоришь? Плеха Я думаю в любом случае Что тот что этот я думаю нормальные Оба пистолета так. Чем их Чем их Хорошо. Пекаль, короче, можно тратить, потому что патроны пипец. Для пекаля патронов километр. В принципе, да? Салипитуна! Петушара. Салипитуна, Петушара! Че живой? Все, готов. Как я их, а, пекелем? Как я их, а? Немецким пекалем-то, а? А? Захерачил. Захендрюкал. Окей. Хера, у него такой противогаз прикольный. Можно у него забрать его? Все, теперь валим, короче, идем э, к Сидоровичу обратно. Ну, понимаете, да, к Сидоровичу я иду за тем, чтобы, в принципе, ну, в задании у нас все, да, как бы пропало. А к, Сидорович, к Сидоровичу я иду, чтобы... Чтобы забрать свой тайник, ну, и посмотреть там новые тайники. Ух ты, нифига себе. Народ здорово. Вас не ожидал здесь увидеть, а? Здорово, народ. Антон ништяк. Федя капуста. Яша Чингачгук. Толик тиран. Окей. Давай. Окей, okay, okay, ладно. <laughs> <laughs> так, здесь патроны заберем тоже для для автомата. И сюда, наверное, сейчас сложим, короче, так, погоди. Патроны отпекали вот этого. И, и вот этот пекаль с глушителем мы уберем, пока походим, короче, вот с этим волкером. Закончится, мы заберем, короче. Вот так. А вот это. Вот это прикольно. Нихера у него там бутик. Смотри. Херони у тебя бутерброд. Неправильно ты, Федя, бутерброд ешь. А, нихера себе это не бутерброд, <смех> Целая колбаса, целая палка колбасы, нихера он такой. Охренеть. Погнали. Бывайте народ еще увидимся, короче. С вами весело, но мне в путь надо. Мне пора в путь. Псевдо-собака там. Котопес, короче, опять бегает. А, это она, это, это кота рычит? Хер, ух ты, их там две! Котопсы, котопсы развелись, котопсы развелись, ого! Да почему они не умирают-то, ёпта? Да в смысле? Котопёс, иди сюда, собака! Или кошка? Раз, готов! Нихера! хера. Тебя умерять не учили? Все на. Все на! Бляха. Хвост мне отдай. Да и у этого хвоста нет. Еще один. Вот этого четко просто. И у этого хвоста нет. Да Вы издеваетесь что ли? Кера, тут развелось! видал-то, видал, да? Тушенка. Тушенка. Окей. Okay. Что, блядь? А, собака размножилась, ты видел? Да? Шла так... Шла, шла такая собака, короче, размножилась. Пошла вон. Так, как куля. Я уже, наверное, столько собак перебил, короче, в своей статистике, что пипец. Ладно. Так. Что ж я там взял такое? Где я там иду-то вообще? Так, вот здесь у меня убежище на чердаке. Рюкзак я снул на чердак, вернусь потом пока никак. Это у меня.. Вот так. На чердак. Идем вот так, идем в чердак. Это чё? Непонятно, точка какая-то. Какая-то точила. Сидит, грустит, смотри. Это-это там опять, наверное, отстреливается, да? Э, блин я думал, там, там, это... убили, что ли? Херо, то так... эй, братва, такой последний, прихрабывай, короче, сваливает. Бляха, они убили его, они его убили, дружба, друга убили, ёбаный вру. Друга убили Так, ладно Погоревали, хватит Так, на чердаке тут Так, стопэ На чердаке, говорит А, вон туда, что ли? А как мне туда попасть? Ай-яй! Я понял. Так. А, я тут не пролезу. А как мне туда попасть? Э? Через крышу, что ли? Вот этот номер. Вот этот номер. Поход через крышу. Так, а как мне на крышу попасть? Есть какая-то лестница? И-и-и-и! Есть какая-то лестница, чтобы мне на крышу попасть, а? Вот это да! вот это да эти же ящики не разбиваются а во нет и не пролезть Мне не пролезть или я могу досочку убить Нет, досочку не убивается а лечь-то я могу? Нет? Нет. Есть такая штука, лечь. Есть такая штука, как лечь. Эти ящики, они не сдвигаются. Но по-любому надо... ляха По-любому надо как-то... О. Ну-ка. Okay. Патроны. Там бинты. А, вон оно как. Вон оно как, только мне это не ничего не дает короче. Но это не тот схрон. Схрон, вот он. Не, надо как-то, короче, через этот, на этот, на на крышу как-то забираться. Как-то надо на крышу забираться. Здесь как-то. Гади, а это. Есть у меня ползать-то я могу. Влево-вправо, влево-вправо, прыжок, присесть. Только присесть. Оползти нет, что ли? Приблизить подствольник. Хреново. Хреново. Ладно. Так, окей. Надо подумать. Но у меня видос, короче, подошел к концу. Вот, подходит. Поэтому идем. Где там костерчик? Идем к костерчику, короче, подумаем. Друзья, нужна помощь. Нужна ваша помощь. Как туда попасть? Вот. Пишите в комментах. Ну, а пока сядем, отдохнем. Вот. И продолжим движение к Ситровичу уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.